Слышь, уважаем, ассаламу алейкум. Почем а красавица, а? Тебе какие, молоденькие или что-то постарше? А, как тебя, молоденькие? Здесь, честно сказать, каждый день и на марки приезжают, всех молоденьких. Ну да давай, вот этих двух. и вот ее. Яблок, давай вот этих три елки завернись. Долина Рос 05 предлагает зеленых и пушистых красавиц любых размеров и форм, а также однолетние и многолетние растения. На улице Генерала Амарова, 127.